Спасибо! Всем привет! Сегодня у нас новая подборка модов для игры My Не переключайся, так как в конце будет самый классный мод. Приятного просмотра! Мод для My Car, который реализует функцию фиксации любого колеса в багажнике Сацумы. Закрепите запасное колесо в багажнике с отсумы, если вы так уверены, что потеряете свое колесо. Мод, который добавляет прием бутылок и пластиковых ящиков. Верните пустые бутылки. Пустые пивные ящики и пивные ящики с пустыми бутылками Temo и получите деньги. Возможность положить пустые бутылки обратно в пустой пивной ящик, чтобы облегчить переноску. Одна марка за пустую бутылку, 14 марок за пустой пивной кейс и 38 марок за пивной кейс с полными пустыми бутылками. Этот мод не заменяет старый мопед на новый мотоцикл. Новой версии мода Honda NCR50 добавляется как новое транспортное средство. А теперь поговорим о режимах мотоцикла. Режим Easy Clutch. Двигатель будет реже глушиться, как на старом мопеде, но вы получите ленивую реакцию двигателя. Режим Engine Install. При отключении этого параметра двигатель никогда не заглохнет, Зато на холостом ходу будет ползучись, как в автоматической коробке передач. Режим Easy Handling меньше чем качение велосипеда, будет труднее упасть. Запустите двигатель Сатсумы с помощью всем известного, такого любимого русского способа, толкача. Батарея разряжена, сломался стартер, вам нужен этот мод. Просто поверните ключ в АЦЦ и толкните машину руками, или используйте веревку с работающей машиной. Также вы можете включить проверку передач задняя, первая, вторая, третья, четвертая в настройках плагина. В последнее время мои видео про моды начали активно расти, поэтому если ты досмотрел до конца, я даю тебе еще парочку видео про моды, которые ты возможно не видел. Сейчас они у тебя на экране. Что ж, ставь лайк и подпишись на канал. А на этом у меня все. Всем спасибо, всем удачи и пока-пока.